козлик пасется он сейчас убежит потому что мне надо идти дальше это слишком близко не когда нам за ним наблюдать попробую если что потом включусь если поближе еще получится ну, рожки так себе не самец на медаль. Такие у него рога, некрасивые. Тут вот у нас пал на В общем, сейчас тоже убежит. Ладно, идем дальше. Дорога у него тоже не те. Сейчас на край поля попробую выйти. дерева такую вроде как на этом поле где-то вот напротив кустика посреди поля сейчас подпрыгивал вот, угу. хотя до этого ток был на ну, в километр правее на краю другого поля. Непонятно. Ну да ладно, я иду дальше. Вот козлик. Рожки тонкие и высокие. В прошлом году такого снимал. На этом же поле только метров на 500 сторонки был. Если найду ссылку, добавлю, скорее всего, он и есть. Сейчас тогда сильно не буду его скрадывать Пойду дальше пока успеваю Меня коза заметила опять Как обычно А не понять голова опущена или нет А в камеру гляжу она вон в какой позе стоит или козлик это молодой Еще где-то один вроде был Тоже С маленькими рожками Вот так вот -от. Другой козлик на этом же месте Не пойдет, пошел все-таки дальше. Какие-то совсем мелкие Нас не интересуют Так, в общем и идет по своим делам Кажется, у него мешок дырявый Столько высыпало Так, ладно, мы двигаемся дальше Это рога вообще уродский вот Рога, не рога. У -у -у, не серьезно. Не серьезно. Убежал. Козлик идет вроде рожки. Сдалека мне показалось такие ничто. Когда вырастут какие-то интересные. был ветер боковой, до него метров двести наверно, там у нас синий березняк мелкий, надо постараться до березняка его обсечь Кажется я услышал другим козликом Только был услышан его видим А вот этот козлик. У меня рога не очень красивые. Эх, ну все. Прокрадывание пошло неудачно. Этот был метров, наверное, сто. Я его не видел. Он меня давно слышал. Я лез, то что по кругу обходил. Ох, ну ладно, что теперь?